Занимаюсь пассажирскими перевозками от 5 до 6 миллионов выручка с рентабельностью где-то в районе 30-35 процентов. Хотелось бы соответственно масштабироваться выйти на выручку 10 миллионов, но при этом не теряя показателей по чистой прибыли. А лучше на процентик поднять, да? Ну, вообще да. В, идеале, в идеале, да. Вот да то есть это у нас примерно будет вот такой монитор здесь, и мы будем по дням видеть выручку, средний чек, количество продаж, там, собственных отопсов, проктованных. Да, правильно. Ну, то есть прибыль увеличится, ну, то есть ты по миллиону можешь сверху, а можешь сразу продать все автобусы, и 65 выйдет. Ну, как бы, что для тебя выгодно. Да, да. Цель бизнеса, первое, там, ну, условно, заработать денег, да, там, чтобы на жизнь хватало, а второй момент, ну, накопить. Я вижу это как, что мы, допустим, понимаем, что по каждой единице у нас какая-то есть определенная точка безубыточности, мы ее там хотя бы с минус посчитываем, да, ну там условно говоря, что нам надо выручкой э, там, 350 тысяч собрать на, на конкретный автобус в месяц, чтобы выйти в ноль. Там, ну и примерно поставить план на каждый автобус. Может быть в таком ключе нам. Вот как раз на это и нужен все у нас есть, что Артур, давай осторожненько, вот один автобус, вот средний, средние автобусы точно вот перепродаем, давай-ка возьмем, потому что они там 600 тебе дают, ну как бы выручки. Условно у тебя Пенсия может наступить через 50 лет, а может через 5 лет. Ну, как бы, вот этот срок тебе нужно снизить. Ну, смотри, тебе, как бы, у тебя свой мир, да, вот, свой учет. Вот. То есть, вот это твой мир, твои новости, твои показатели. То есть, как бы чего бы не было там условно в телевизоре, ты смотришь на свою отчетность. То есть, город Челябинск, вот стаффинг, переезды, квартирные, офисные, точка валовая прибыль сейчас 400 тысяч в месяц составляет. Хочу выйти на миллион. То, что он уже был, его надо просто повторить. По планам планируем запустить франшизу План действий, ну, условно Честно? Честно, вообще плана нет а Ты знаешь, в... э, бывает, э, кого надо усилить таблицами <свят> Бывает, кого нужно, наоборот, таблиц, блин, это э, По бахнуть бахнуть, адекватности, блин То есть твоя компания заработает за апрель месяц э, 60 тысяч минуса. Ну да, но еще себе что-то надо заплатить и нас в Гугле вообще нет. Мы только с Яндекса качаем немного трафика. И в, в Авито все. А еще куча площадок. Но ну, а с Яндекса вот, идут B2B клиенты. Вот, и вот так с ними работаем. А что, прям искать? Пробовали? Один раз. Опыт плохой. Минус 30 или 40 тысяч. То есть отдалился от клиентов? То есть у тебя вот этой логики, как клиента брать, B2B-шного, ну, как бы нету. То есть этого бизнес-процесса в принципе не существует. Вот, пока у тебя в голове не появится, ну, как бы, хрен тебе. Александр, я из города Сочи, у меня зоомагазины. Mm -hmm. вот. Но, скорее всего, да, я предвкушаю э, обновление штата. Вот. И те, кто не гибкие, конечно, им придется уходить. Но ну, а это будет по их собственному желанию, что говорится. Рост в деньгах, он подразумевает и рост внутренний, а не просто там кто-то начнет больше платить, потому что так ходить. Ну, условно, есть план-факт, есть таблицы, вот, но нет понимания, да, там, как управлять компанией. Есть, когда мы все считаем, у нас там, есть и Динески, и, СРМ, и, там, и вот, но нет самого главного. Какой товар да, мы сегодня распродаем, какой товар настанет. Тянет вниз, как, какими методами, да, там, ценниками, ссылками, ну, этими акциями. То есть мы его сливаем и покупаем более товар, который не просто маржинальный, а доходный. Можешь посмотреть достаточно быстро там 5-10 минут, и ты уже понимаешь, что произошло за месяц. Вот, и ты, исходя из этого, можешь развернуть. Вот тут в ту или направление. Ну, Видимо, мы при помощи неточной прибыли как бы подворовываем с магазина. Вот. Возможно, идет взаиморасчет. Где-то мы подворовываем, а где-то не добираем, наоборот, прибыль, когда минусовая рентабельность бывает. Ну, вот у меня вопрос к тебе, к твоей команде по поводу этих инструкций. Как они пишутся, если тоже у них какой-то шаблон, либо если у вас такая услуга? Сделали задачу, и задача выполнена. Ну, условно, если это по календарю, сделал Google календарь, то есть он, ну у тебя получился, да, получился. Какие сложности возникли? Вот такие. Все, мы понимаем, что можем записать там несколько строк, и у следующего, кто будет проходить эту инструкцию, такой сложности не возникнет. То есть он очень быстро сделает этот Google календарь. Да, надежда, да, наверное, здравствуй. не ваша надежда. Я первый раз на этой <с <с встрече ага. увидела сучку, решила зайти послушать. И тут стал вопрос, как правильно формировать а, заказы, как высчитывать, просчитывать объем закупа, допустим, в сезон? Как выходить mm -hmm. с минимальным остатком в конце сезона? Первое, потому что ну, собственник там, условно сам все может вести, когда все спокойно, когда начинается трэш, собственник подзабивает, да, там на вот эту отчетность. И ну, бывает, нету такой насмотренности как, у, ну, насмотренности, как у финансистов, которые работают в разных проектах. Мне у меня вязальное производство. Еще есть вязальное производство с партнером и вауберрис. Вот это, так сказать, три основных направления. У нас у нас пока бардак. Это у нас на отгрузку товар. на ваутбрис. Ну, сейчас здесь шумно. Для тебя конкретно получается то, что в тебя вложили ну, как бы деньги, на которых ты будешь сам в том числе зарабатывать, да? Там, Конечно. И люди видят, что по цифрам все толково, прозрачно и безопасно, и вкладывают еще деньги. Поэтому у них вообще вопросов с точки зрения финансов ну, не возникает. А если возникают, мы их закрываем на, ну, на созвоне там, в течение одного-двух дней. Иван, 8 магазинов, 4 в Челябинске, 4 в Москве, плюс открывает сейчас три магазина. Сейчас настолько лояльно торговые центры относятся к предпринимателям, они готовы за полцены, там, просто за какие-то копейки отдать, лишь бы заполнить. Площадь, площади пустующая себя в конце цифры, в которых был, был уверен Иван э, для того, чтобы быстро открывать магазин и понимать, что не будет кассового разрыва, то есть ничего не сгорит, да, там, ну то есть все будет хорошо, как бы будет прибыль, да, там при каком-то минимальном.